Поэтический вечер – это не только чтение стихотворений, это исполнение творчества души, говорят участники поэтического вечера «Кагасу. замочная скважина». На подобных встречах студенты делятся своим творчеством, импровизируют, пробуют создать из старого классического нечто новое, для этого используя разные методы. Так, дуэт студентов Казанской государственной консерватории в свободное время создает не только свою музыку, но и пишет каверы на известные песни, представляя их в совершенно новом свете. Ну, на учебе мы играем, мы из консерватории, мы играем академическую музыку. А Слушайте. это уже, да, это идет совершенно другое, здесь другие приемы. Мне нравится тем, что, в принципе, как на гитаре можно сыграть боем. Какие-то новые фишки можно найти, приемы, которые не используются в академической музыке. Например, вы можете показать, что Главной темой вечера стали очерки внутреннего «я». Здесь каждый смело говорил о чувствах, стихах и в прозе. Одним из необычных способов выражения своих эмоций стали сказки. О любви не тая, так называется блог, в котором молодые начинающие поэты рассказали о любви к женщине, к миру и к жизни. Любить – это значит творить чудеса и преодолевать преграды не только вокруг себя, но и внутри. А любовь – это волшебная сила и изменение Обоих навстречу друг другу. Современное творчество, пусть и отличается своей эксцентричностью, захватывает своей дерзостью и прямолинейностью, но все же основывается на уже существующих жанрах и основах. Вообще, как ты милующий, так и кто из грядки свои Барды – это песенный жанр, возникший еще в середине 20 века. Одним из классиков бардовской музыки считается Владимир Высоцкий. Сегодня молодежь не меньше увлечена этим способом самовыражения. Я его услышал на Грузском фестивале два года назад. Мне он очень понравился, именно эмоциональность своей, как он исполняет, не жалея голос, не жалея гитары. Это мне, мне очень понравилось. Чем отличается... Песни бардовские, ну конечно, другое время, поэтому и другие песни. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.